Два, два три. три, Поехали, друзья. Межсезонье продолжается, но мы все равно продолжаем вас. Нет, не так. Сейчас как там? Раз, два, три. Друзья, у нас по-прежнему в межсезонье, ничего не изменилось. Зима. Холодно, люди замерзают и снег двух видов выпадает. Январь. Но мы по-прежнему продолжаем вас радовать, потому что Спартак это не только футбол. В этом выпуске вы увидите. Тут должна быть у нас значит, лента бегущая такая пройти, но у нас, к сожалению, пока нет такой ленты, поэтому... В этом выпуске вы познакомитесь с кардиологом и просто красивой девушкой Викторией Гамеевой. А также вас ждет очень интересное интервью с Иваном Солнцевским, человеком, пробившего кучу выездов за Спартак, который расскажет нам о том, как это было. Друзья, всем привет! У нас новый выпуск. Снимем Небольшой сюжет с Викторией это врач, который принимал на днях нашу, нашу команду в клинике. Многие в Инстаграме увидели Викторию, начали спрашивать, где ее Инстаграм кто-то нашел инстаграм, лайкали там и так далее и тому подобное. Связались, она согласилась с нами встретиться, рассказать, как проходит медосмотр. В общем, посмотрим, что из этого всего получится. Надеюсь, вам понравится погнали! А Виктория сейчас нам расскажет о тех моментах, которые многие не узнают в принципе никогда. Виктория, надеюсь, нам это расскажет. Про большие и маленькие секреты? Про большие и маленькие секреты наших. Привет всем болельщикам, очень рада, что вы нас смотрите. Сейчас будем обсуждать медосмотр нашего любимого клуба. Я с самого детства занималась и карате, я мастер спорта. Жми старт, короче, всех рубила, да мочила. Я всех рубила, мочила, била. не сломала себе ноту, попала в больницу. И в больнице был безумно трудолюбивый, безумно любящий людей доктор. И я безумно воодушевилась его работой. В 11 классе мой мир просто перевернулся с ног на голову. Uh -huh. И я резко решила стать доктором. А, давай, наверное, все-таки скажем, кто из наших игроков Понятно, что Ребров, Артем. Кто еще более такой открытый и отзывчивый? Mm, еще мне нравится и спортсменов Квинси Пронос, несмотря на то, что он не говорит по-русски, но у меня <связать> проблем с английским нет. Мы решили провести интересный эксперимент. Можем назвать его фанатский эксперимент с нашим соведущим. Вообще он должен был здесь быть, рядом со мной в этот момент, но вася это где? Ну друзья, мы продолжаем. С нами Игорян. Для нас он просто Игорян, для всех он Игорь Снежницкий. Можно вот так взять и поздороваться с вице-президентом клуба. Каково это быть вице-президентом футбольного клуба «Спартак»? ответственный почетно и клево. Ну, действительно, это, я, это моя жизнь, моя параллельная такая жизнь. А самое главное, что Игорян не просто болельщик. Игорен в, в прошлом представитель одной известной конторы. Проходите на миник, это очень клево здесь шикарная атмосфера, здесь такая поддержка есть можно выдавать любые эмоции И ничего за это не будет И так во время понимаешь. перерыва, во время перерыва Можно выбежать на поле, пинать мяч Короче, <сёк> почувствовать себя настоящим футболистом Все на мини-футбол Кто из наших игроков более функционально подготовлен был перед этим сезоном? 16 числа абсолютным лидером был Денис Глушаков да. Капитан команды Он вырвался безоговорочно вперед Во второй день у нас были такие мини-соревнования мы поговорили с промысом. Я его безумно просила, чтобы он поставил новый рекорд. И да, действительно, он опередил Глушакова на достаточно большое количество времени. И он опередил Квинси. Сделал Квинси, прикиньте. На много, нет? Нет, не на много, но сделал. То есть получается, самый подготовленный игрок. Он, он самый выносливый, выносливый, самый терпеливый, да, потому что все-таки вот самые последние минуты, секунды, они больше говорят за выносливость и за их такую силу духа. Вот, ну что, ребят, сейчас мы хотя бы можем вам сказать, что Вася наконец-то здесь. Мы его ждали еще там, если вы помните, да, он должен был быть еще в том месте. Но он наконец-то приехал. Вася, помаши ручку, чтобы все пользовались. Всем привет, живой. всем привет, я не живой. Не пластилиновый. Да, это не подстава. Вася очень любит выезда, как и все мы. И он Вася. очень азартный Да, и Вася очень азартный Вел на Фратрии вот. Про азарт, да, там -азарт. говорилось о ставках У футбола, о покере Вот, к нам в редакцию недавно пришло письмо от Василия Он написал к нам в редакцию Вот, пришел Мы говорим, Вася, если ты хочешь поехать в Краснодар заработать, ты же умеешь Мы поспорили с Пашей, что я смогу Раскрутиться с тысячи рублей И купить себе билет Свои тысячи Свои тысячи рублей, Свои, Свои тысячи, рублей. тысячи рублей И купить себе билеты на выезд туда-обратно И в случае, если я побеждаю Спажки в Краснодаре поставь. Это я, это было такое. Отдаю последнюю тысячу рублей. Живет, живет богатая. Риц Карлтон Рояль Отель. Я даже не выговорил. Вот, поэтому я Василию отдаю тысячу рублей. Ярославля последнюю. Один Ярославль, чтобы полететь в Краснодар. Короче, я понял, ты забиваешь тысяч рублей. Давай на две недели можно выиграть, чтобы успеть еще Но не круглосуточно две недели. У тебя двое. Двое выходных Ну а как, блять, зрители будут понимать, что Вася поднимает на этом бабки Ну мы, наверное, в следующем выпуске в следующем выпуске запишем ставки мои на выходные А, соответственно, в выпуске, который будет после следующего Мы все это изучим, посмотрим, выиграл я или нет Короче, на выезд за счет букмекеров я, я, наверное, За счет меня пока За счет тебя, букмекеров и никого более А назовем мы всю эту движуху Фанатский эксперимент. С нами Ваня Солнцевский. чтобы многие, конечно, знают тебя, насколько я знаю, у тебя очень большое количество выездов за наш Спартак. Какого года начал и сколько у тебя уже совокупности? Ну, скрывать не буду, как бы выездов достаточно наверное, много. Получается в общей сложности порядка 297 выездов. Цель у меня, конечно, не было там, чтобы какие-то рекорды там устанавливать. Зарабатывать на этом автотит, конечно, такого не было. Ну, это как-то сложилось само по себе, как бы, и оно шло своим чередом, есть, как бы сказать, я старался, ну, старался не пропускать. Во-первых, потому что душой очень сильно связана, как бы, с командой, и поэтому смотреть по телевизору футбольные репортажи, как бы, оно... Вносили смотреть футбол за мощную скважину. Так, такое есть выражение. Вот, скажи, сейчас те, кто выбивает золотые сезона, а потом просто перестают ездить также за нашим спродаток. Вообще, это правильно ли они делают? Ну, допустим, что хочу сказать по этому поводу. Да, то есть, в принципе, каждый человек, он ну вольно поступать, как он считает нужным. да, То есть здесь нет какого-то обязательства, там, допустим, что он был обязан так поступить или, или, или сделать именно так. То есть это, в принципе, его личное дело. Но, в принципе, у меня проблем никогда не возникало. да, а, Не потому, что, допустим, я там такой герой, что ко мне никто не подходит, но потому, что, наверное, есть вещи, когда нужно сначала думать, а потом что-то делать. Да? Вот. А, а то, что касается, что проблем не возникало, ну, может быть, может быть, Бог мне как-то отводил от этого, что... потому что ну, можно все проблемы создать на ровном месте. Да? Парни, еще раз говорю, приходите в мини-футбол. Где еще? где еще вы сможете взять мячик, в перерывы матча выйти на поле и просто вот... вот. А, Вик, э, помимо работы все ясно? Сама ты на футбол ходишь, на «Спартаку»? Времени на выезды у меня нет, когда получается, на домашние матчи я практически на каждой хожу. А, вот, приходя на футбол, знаешь, у нас есть фанатская трибуна, называется «На север». Все, что ты там видишь, когда зажигается пиротехника, когда гремят петарды, когда вся эта трибуна гонит команду вперед, это тебя, как, например, у болельщица, который сидит на центре, вызывает ли это какое-то отвращение или мешает ли тебе встретить футбол? Нет, меня это наоборот воодушевляет, дает команде силы продвигаться, идти вперед выигрывать Какой э, заряд, может быть песня с нашей трибуну тебе больше всех запомнилось и ну вот больше всех нравится. Самое большое противостояние, конечно, которое я видела, это все-таки был на дерби Спартак-ЦСКА и когда э, болельщики кричали ЦСКА команда. Ну, все понятно. Спасибо тебе еще раз огромное. Давай пятачок. И Будер. вам спасибо за встречу. Была очень рада пообщаться, рассказать и ребятам, фанатам, кому что было интересно. Мне было безумно приятно с вами пообщаться, приятно провести время. Я надеюсь, всем все понравилось. Все, всем пока, друзья. Тебе по ощущениям, что, наверное, больше понравилось. По ощущениям, когда это бывает до футбола, например, да, они ощущения, наверное, схожи, да, допустим, в южных регионах, да, они схожи. Потому что ты слышишь там разные там выкрики, там все такое там. Находясь за пределами Российской Федерации, то есть, например, в Турции, да, или у нас же есть еще и помимо Турции из Польша, Польши, который едет на выезда, да, если первый раз едут, да, стараться держаться все вместе и как по поменьше употреблять спиртные напитки если ребята вместе держатся, то есть, я думаю, что никаких проблем-то не будет. Ребята, ну что? Спартак победил! Спартак победил 3-1. И с нами игрок московского мини-футбольного Спартак Москва. Ром, с победой, от души. Самое главное, Рома не просто игрок Спартака. Рома не просто игрок Спартаком, он еще и болельщик. Болельщик, причем с достаточно большим стажем. Тебе больших успехов, тебе самое главное, чтобы у тебя все получалось, чтобы ты вместе с Спартаком вышел в Суперлигу. На самом деле, волнение испытывал. Сегодня первая моя игра, красно белые майки, Ромка это многое значит для меня. Это непередаваемо. Ощущение. Так, когда одевать майку, Майка, да. Играет в «Спартак». И я знаю, что поддержка наша самая лучшая. Это факт. Дальше работать. Вас радовать. А вы нас радуете такой поддержкой. Один за всех и все за одного. Роман волнуется немного. но это понятно. Первый матч, дебют. Но здорово, здорово. Хорошо начинать, да, когда победа. Вот. Я сейчас начал говорить уже официально. <с> на каком-то телеканале. Россия. На самом деле, Ром, тебе удачи. Тебе удачи, Ром. Приходи, поддерживай «Спартак» на трибуну. Независимо от того, там, э, если какие-то дела, отбрасывай все дела. Тренировки не забивай, тренировки Владимир, не забивай. Поэтому... На блазе спартака, мы красно-белые, мы всех сильнее. Люди, которые находятся на севере, они, я считаю, что делают большое дело. Не потому что там они жгут там, фейра там, и кидают там, петарды. Это, как бы сказать, совокупность, как бы сказать, довесок поддержки команды. Основная задача, конечно, команду поддержать. Когда это происходит организованно, когда это происходит вот именно в таком порыве, это очень здорово. Если бы мы сидели и молчали, мы и смотрели на них, там, ну давайте, там, чего вы можете, то, наверное, это было бы не совсем, не совсем э, хорошо, когда, допустим, трибуна, то, что тебя гонит вперед, она фактически играет вместе с тобой, то есть ну, как бы, неотъемлемая, не, неотъемлемая часть футбольного действия, я так считаю. То есть, конечно, можно со мной не согласиться, то есть, ну, учитывая, когда бывают какие-то акции протеста и трибуна молчит, ну, ты находишься, как будто, не знаю, там, да, ну... В театре? Ну, в театре, да, там, или, допустим, на каком-то там товарищеском матче, там, который там происходит, да, как да, бы, да. где неважно результат такой, большой матч. Вообще, чем ты по жизни занимаешься? Ну, работа, да, Ну, да, да, да, я понял. Ну, то есть, спорт является, как бы, неотъемлемой частью моей жизни, потому что спортом я занимался всегда. Семья – это основа по большому счету, да, и когда в семье есть понимание и ты и на футбол можешь, как бы сказать, позволить себе опять же ездить там чаще, потому что когда тебя понимают в доме, тогда это все здорово, вот, и оно и подкрепляется чем-то даже, наверное. Я считаю, что молодым людям, которые болеют за «Спартак» и считают себя фанатами, это авторитет, который не хотят все заработать, он он придет к ним сам по себе. Если находишься в коллективе, и ты нормальный парень, это и так видно. Не обязательно бить налево-направо кому-то морду или кидать это самое фаерами мусоров, чтобы этим самым заработать себе такой так называемый авторитет. Но это, это фикция, это, как бы сказать, показуха, так можно выразиться. Пацаны, все, кто смотрит этот репортаж, хотел бы вам сказать такие слова. Любите команду «Спартак». Болейте за нее всей душой и помните, что эта команда, она выкована временем, создана футом и кровью многих поколений спортсменов, которые играли за эту команду. Я желаю вам удачи, успехов во всем, здоровья, ну и естественно побед, побед и еще раз побед. Красивый? Супер, блин. Сейчас красивый? Вообще огонь. Вот сейчас вот, а вот вы. А сейчас лучше? Давай, все. А давай. Ну что, друзья, мы надеемся, что вам понравился наш выпуск. Всем тем, кто нас смотрит и те, кто живут в городе Смоленске, на следующих выходных Спартак играет с прямым конкурентом, с командой Автодор. Поэтому все жители Смоленска... Все бегом на футбол. Ну и также, конечно, ребят, хотим всем сказать, то, что мы открыты для ваших предложений, для ваших комментариев. Если у вас есть какие-то мысли, идеи, что-то еще, я не буду говорить много заумных слов, просто пишите нам в Инстаграме, в Директе. Мы обязательно ответим, обязательно примем ваши предложения и сделаем и наши выпуски еще лучше. Благодаря вам, благодаря нашим зрителям, у нас по-прежнему... Есть куда стремиться, есть куда развиваться. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Как там это модно говорится, ссылка в описании. Ставьте лайки, дизлайки не ставьте. И самое главное, смотрите дневник фаната.